Я понял, что зомби здесь тихие, давайте-ка встанем, профилактику сделаем, застоя в малом тазе, я как врач вам рекомендую, давайте вставать, потому что вы сейчас очень много говорите о бизнесе, о технологиях, о чем угодно, но вы должны понять, что без вашей энергетики нифига ничего не двигается, поэтому начнем с самых элементарных вещей, первое, как всегда рекомендую, увеличим свой тестостерон, кто знает, что это такое? А, одна зная, да? Что такое? Гормон. Да ну, какой гормон? Мужской. На самом деле это гормон действия. Нет тестостерона, нет действия. Поэтому э, сделаем самую элементарную вещь. Для того, чтобы увеличить тестостерон, оказывается, достаточно поднять высоко вверх руки. Но ну, вы две руки, я одну, ладно? Итак, и вытягиваемся. Тянемся, тянемся, но лопаточки вниз сводим, иначе шею замкнете. Держим не менее 30 секунд. Знаете почему? А? Нет, надпочечники начинают вырабатывать гормоны, которые потом стимулировать будут выработку тестостерона в любом организме. Почему всегда победители делают вот это движение, а? Вы, вы сдаетесь, что ли, девушка? Татьяна! Вспомните, что делает победитель всегда. Ес, ес, ес! Почему? Потому что любой альфа-самец поднимет руки вверх. Он управляет за счет того, что его все видят. Держите, держите, держите, держите. А теперь усилим технику. Делаем вдох и задержку. Не смеемся. Держим, держим. Тянем руки. Что так слабенько? Ну, ну, ну, ну, ну. Давайте, давайте, давайте, давайте. Окей, опустили. Как самочувствие? Проведите дома один простой эксперимент, мы сейчас еще одно движение сделаем, чтобы у вас э, напряжение плеч ушло Проведите простой эксперимент, первое вот так вот постойте и после этого возьмите бумажку и напишите свои планы Они пойдут, а потом сядьте вот в позу имбривиона, да, сожмитесь, посидите некоторое время И потом попробуйте написать что-нибудь, фиг что напишите Потому что энергия или поступает к вам, или уходит, а теперь самое шикарное упражнение Первое делаем вдох, плечи поднимаем, выдох, плечи назад. А теперь вытягиваем руки максимально и делаем задержку. И на задержке повторяем вот такое движение. Лопатки сводим. Давайте, давайте, давайте. Сильнее, сильнее, сильнее. Руки прямые. Снимаем напряжение, потому что у вас у всех зажата сейчас шея, и мозгами думаете очень слабо, а нужно. Окей? Ну все, спасибо, присаживаемся. Ну, а кто к своему здоровью халявно относится, конечно, тот посидел. Начнем с того, что любой бизнес – это идея. Любой бизнес – это энергетика. И если нет у вас энергетики, то вы никогда никого не заразите своей идеей. Тем более своих подчиненных. Ну, давайте посмотрим по порядку, о чем мы будем сегодня говорить. Так, а куда кликать-то? Вот так, да? Ну, Можете немножко почитать, я вам расскажу, о чем мы сегодня поговорим. Мы поговорим о том, чтобы быть всегда в шикарной форме. Потому что любой управленец, как ни странно, это альфа-самец. Даже если он в юбке, это альфа-самка. Почему за ними идут? Потому что им прежде всего что? Доверяют. Потому что у них хватает энергии решить любую задачу. У альфа-самцов нет проблем, есть задачи. А вы всегда сейчас говорите, есть проблема. Когда вы говорите слово, есть проблема, это катастрофа. Не переключает, на том работало. Ну, давайте переключайте сами. Или кликер дайте другой. Извините, технические неполадки. Так вот, стоп-стоп, э -э, обратно. Побежали далеко. Обратно перемотайте. Так. Обратно. Еще. Еще. Куда вы идете? Итак, мы дошли до конца нашей презентации. Всего доброго, до свидания. Итак, на начало все-таки как-то поставьте, пожалуйста. Окей, вот, пробуем. Не работает. Техника подвела. Итак, о чем мы с вами сейчас начнем говорить? Мы говорим о том, что есть понятие кризиса. Но кризис в нашей жизни происходит постоянно и всегда. Скажите, почему кризис происходит? Почему он так необходим? Стряска. Почему? Потому что когда у нас успех, мы никогда не задумываемся. В момент успеха у нас расходуется кинетическая энергия. да, То есть мы переводим наши знания да, во что? какие-то деньги, в какие-то результаты. Но запас энергии потенции, да, вот потенциальной энергии постепенно истекает. В этот момент мы, вы мало учитесь, вы мало задумываетесь. Вы просто стрижете бабло. И в этот момент происходит действительно более мощный кризис, чем вы ожидали. Потому что в реальности это и есть кризис. Когда у вас все хорошо, это кризис. Потому что вы для чего рождены? Для того, чтобы развиваться. Для того, чтобы каждый раз научиться решать какие-либо задачи. Не проблемы, а именно задачи. Вот я только что прилетел вот буквально в 7 утра из Уфы, где я модерировал Брайана Трейси. Старичку уже 70 лет. Но хорошо, хорошо держится, хорошо ведет. Он выступал как раз перед VIP-клиентами Башкортостана. И он всегда говорит, что изменение отношения к самому названию да, является ключом. Вы видите проблему, а проблему психологически никто не хочет решать никогда. Но как только вы проблему, например, называете ситуация, услышали? Просто ситуация. А еще более мощный лидер назовет возможности, то вы по-другому настраиваетесь, у вас включается энергетика. Заметьте одну простую вещь. К вам приходит маленький ребенок, да, и а, вы его можете похвалить, тогда что с ним произойдет? У него поднимется настроение, он будет плясать от радости, прилив, энергия. Или вы наругаете этого ребенка, и что с ним будет? Он забьется в угол, у него будет нехватка энергии, он будет плакать. Скажите, с вами не то же самое происходит? Ведь только лишь неправильно или правильно оценив ваши действия, да, вышестоящий руководитель, или вы сами неправильно оцените свое действие, у вас происходит или приток энергии, или что, наоборот, падение. Это очень важный фактор. Итак, мы сегодня поговорим о семи стратегиях прорыва. Но все эти стратегии основываются на энергомотивации. Как мотивировать себя, как мотивировать сотрудников, как мотивировать продажи, как мотивировать клиента, чтобы он был всегда с вами. Итак, первое это марк – это маркетинг, маркетинг, еще раз маркетинг. То есть, пока не нашли покупателя, не надо открывать вообще даже компанию. Вот Приезжаешь в какой-нибудь регион и всегда в шоке от того, что он вначале визитки допечатает офис снимет, сотрудников наймет, а потом будет думать, где взять клиента. Научитесь вначале находить большие потоки клиентов и только после этого создавать свой бизнес. Не в теории. У нас время, когда мы вначале создаем продукт, а потом мы создаем рынок для продукта, уходит. Почему? Давайте сейчас по порядку все эти стратегии разберем. Начнем с самого простого. Бизнес-процесс. У нас бизнес-процессы очень странные. Знаете, какие у нас бизнес-процесс? Это что? Звонок, правильно? Дальше что? Встреча. Логично? После встречи у нас что? Договор какой-нибудь телекоммерческое предложение. Потом что? Очередная встреча, договор и так далее, и так далее. Друзья, это уже 90-е. Почему? Ну, давайте возьмем, вот меня она уже хорошо знает, да? Поэтому мы с ней поиграем, я только не помню, как зовут. Инна, точно. Инна, да. И вот представьте: на прошлой неделе российских там продаж я ее не знал. Наш статус какой был? Статус. Нет, незнакомые. Просто незнакомые. Давайте без, без пока контактов и так далее. Просто мы незнакомые. Логично. И вдруг мы с ней познакомились. Она подошла ко мне, я ей ответил на вопросы и так далее. Мы обменялись визитками, появились что, контактные данные. Кем мы стали? Знакомы. Но вы понимаете, что а, я мог к ней подойти на улице. Нас могли познакомить где угодно. То есть точек контакта может быть офигительное количество. Логично? Что мы всегда формализуем у наших менеджеров? Точки контакта. На самом деле это первый примитивный уровень. И если вы раздолбаев наняли, а мы об этом поговорим, то действительно им нужно говорить, как подойти, что сказать, что сделать и так далее. Но если у вас менеджеры продвинутые уровни, у них стоит только одна цель – да, познакомиться. Теперь у меня уже есть данные. Но ведь я могу с ней познакомиться разными сценариями. Один, второй, третий, пятый, десятый. Сценариев всегда много. Но простолюдин, есть такое понятие простолюдин, слышали? У него все просто. Дайте мне один вариант, чтобы все. не сразу золото. Правильно? Поэтому есть простолюдины, а есть богатые. Простолюдины все упрощают. И, соответственно, им надо дать несколько простых сценариев. Пускай работает, но поймите, им нельзя ставить сразу конечную цель, сделку. Иди познакомься. А зачем? Иди познакомься. А зачем? Иди познакомься. И вся методика работает с любым сотрудником. Иди познакомься. И пока он это не сделает, давай так, познакомимся, будем обсуждать. Сумел, не сумел. После того, как мы с ней познакомились, я потом взял и пригласил ее в ресторан. Посидели в ресторане. Моя рука нечаянно легла на ее плечо. Она прижалась ко мне. Какой у нас статус? Юноша, у вас проблема, у меня возможности. Договорились? Все супер. У нас изменился статус, мы стали друзьями. Логично? Но теперь я могу ей позвонить 12 ночи. Логично? Я могу уже где-то в речи и мату потребить для такого хорошего словца. Логично? То есть, получается, сценарий работы расширяются, Теперь у меня больше возможностей, потому что мы знакомые и стали друзьями. А теперь что? Мы взяли и переспали. Теперь мы кто? Любовники. Логично. Но никто не считает количество половых актов и поцелуев, прежде чем мы стали кем? Что вы считаете? А в наших компаниях вам все рекомендуют. Давайте считать количество исходящих звонков, ваших менеджеров. Вам нужно просчитать воронку, продаж там и так далее, и так далее. Поймите, они тупо это делают, но они не нацелены на результат. Это примитивный уровень. Люди стали уже более грамотными, более продвинутыми. Надо им немножко доверять. Ну, правда, из березовой брунки дуб не вырастет. Не тех набрали, поэтому и проблемы. Так вот что получается. Вот та истинная воронка продаж, которую нужно внедрять в компании. Потому что целевое, целевая аудитория та, на которую вы воздействуете. Вы можете воздействовать как угодно. Да? То есть маркетинговые, рекламные воздействия и так далее. И вы получаете обращение. Обращение это четыре. Типа обращения: Звонок, входящий, исходящий, неважно. да? Визит, проходил мимо, здорово зашел. Да? email, коммуникации и активные продажи. Но после этого мы просто зафиксировали контакт. Контакт – это не а, бумажка, контакт – это человек. То есть мы с ним можем сделать обратную связь. Если мы не можем с ним сделать, то это потерянный контакт. И потом идет первичный запрос. А первичный запрос, он всегда, услышьте, он всегда размыт. То есть никогда клиент до конца не знает, что он хочет. Поэтому, когда он делает первичный запрос, и вы начинаете работать по первичному запросу, вы совершаете огромную ошибку. Потому что вначале нужна диагностика клиента. И когда мы говорим о том, что заказчик бывает холодный, теплый, горячий, это статусы. Да я он, с девчонками всегда играю, да, кольцо там увижу и сразу же, а сколько раз вы изменяли своему мужу? Опичный. Глазные паттерны, знаете такие, да? Вспомнила, посчитала. О, у меня есть шансы. Значит, я сценарий номер один буду применять. Логично. А если у нее что? Пум, сейчас в измене, в яркой измене, в любви, то у меня шансов уже меньше. Не было измены. Значит, что я должен вначале? Дискредитировать мужа. Логично. То есть в зависимости от диагностики будет что? Разные сценарии работы. Если у нас диагностика? В большинстве случаев нет. Мы всегда впендюрим свой товар. Наш товар лучше, чем… Ну, поговорим об этом позже. Ну и понятно, когда мы подписываем договор, мы крайне редко сегментируем на АБЦ. Очень мало занимаемся поднятием маржинальности, увеличением там корзины и так далее, и так далее. И самое главное, клиентоориентированность у нас все-таки впендюрит что-то, услугу и так далее. Но как ни странно, мы живем в России, где самое важное человеческие отношения. И мы, когда рассматриваем все CRM-системы, да, они нужны, да, они необходимы, но если ваши люди не будут правильно общаться с клиентами, вы потеряете свои деньги. Но и очень важная вещь. Вот сейчас вы спрашивали у предыдущего оратора про скрипты. А есть ли у вас скрипты? Скрипты это всегда классно. Знаете, отдел продаж это прежде всего кто? Люди, да? Я понял. Кто они по своей сути, по своей роли? Авантюристы, охотники, это здорово. Это, кстати, архетипы, да? Архетипы какие там должны быть? Повелителя и воина. Если у вас нет архетипа воина в отделе продаж, у вас нет отдела продаж, но это тоже должна быть диагностика. Ну, хотя бы Одизиса почитайте да, и применяете каждый день. Ну, а лучше, конечно, Юнга. Так вот, кто они? Они актеры. Знаете почему? Потому что если ты выучил шикарный текст, ты можешь, как Денира на 1255 кадре Пустить слезинку и за счет этой слезинки получить Оскара. Наш менеджер должен шикарно знать тексты. Для того, чтобы потом энергетически воздействовать на другого человека. Для того, чтобы он не отвлекался, какой вопрос еще задать. А, ну да. Кроме того, любой продажник не делает презентации. Услышьте, перестаньте делать презентации. Это ну, 20 лет тому назад модно было. Зачем делать презентации? Люди что, видят интернет? Они могут взять информацию в ваших каких-то печатных презентациях. Нужно научиться задавать вопросы. Вот знаете, у меня много было в свое время тренингов недвижки, и я одну фразу отточил, всего лишь одну фразу, за которую я ну, просто вот, ручаюсь, она продиагностирует от и до. Кто готов со мной на одну фразу ответить? Я задам только одну фразу. Кто Представьте, что вы собственник. Кто собственником хочет быть? Продаете квартиру? Но кто готов? Что смелых нет? О! Итак, вы продаете квартиру. А, скажите, вы уже нашли квартиру, в которую готовы переехать? Смотрели, да? Но пока ничего не нравится. Не, а если я вам помогу найти, как вы на это? Окей. Все, закончим. Знаете почему? Итак, вы нашли квартиру, в которую готовы переехать? Давайте я быстро вам разберусь. Смотрите, какая ситуация. Если он нашел квартиру, значит, что? Он, собственник, который продает и покупает. Это называется что? Альтернатива. Первая классификация. Если он не нашел квартиру, у него есть цель, что он хочет. Цели нет. А у цели всегда есть что? Как быстро он хочет. Если он цель не нашел, значит, что? Пока не найдет времени, нет. да? Пока он не найдет квартиру, нет чего? Стоимости. Да? Надо о чем-то вообще говорить. Вся классификация одним вопросом. Я сразу ему применяю какой сценарий. Давайте поищем. Слушайте, пока не найдем, не будем говорить о комиссии, техника изоляции. Почему? Потому что пока ему не сформируют цель, зачем с ним вообще работать. А наш обычный риэлтор выставит вашу квартиру и будет говорить, вы знаете, на рынке все херово. Давайте год-два попродаем. Mm -hmm. Ага, актуально. Так вот, в каждой области есть такие волшебные фразы. Не надо делать диагностику там в 150, в 200 фраз. Оказывается, есть 2-3 НЛП-фразы, которые вам дадут полнейшую диагностику человека. Причем эти вопросы задаются как бы так проходя мимо почему потому что цель всегда назначается знаете уже все с ней поговорил поговорил об этом слушайте у меня есть вариант сделать вас счастливой но я сейчас бегу навстречу если завтра вечерком как вы на это я до этого могу час ей что рассказывать о природе о погоде но цель моя была какая назначить установочную встречу а я ее буду назначать как незначай артистично нашу профессию еще как и поэтому мы должны что? И риторику изучать, и ораторику изучать, да, и жесты. И наш менеджер по продажам это действительно настоящий актер. Если он выучил текст, то он актер, но если он текст не выучил, с Новым годом пошел нафиг. Окей, ну вот следующая очень важная вещь, начнем со стратегии маркетинга. Стратегия маркетинга это прежде всего технология Скумс. Запомните, Скумс. Почему? Вы будете побеждать на рынке, когда иметь три вектора, вы будете в своей компании. Первое. Скорость решает все. Вы понимаете, если э, раньше вы ждали пиццу три часа, а у вас голод невероятный, у вас потребность, страх, что вы сейчас умрете с голоду, вам жрать хочется. И кто-то сказал, я вам гарантирую, что пицца будет через 30 минут. Что произойдет? Кого вы выберете? Скорость. Потому что наши желания, они что, возникают? И если мы их не удовлетворяем, они что? Постепенно исчезают. Поэтому хотите консалтинг через два года? Поэтому я сразу и предлагаю. У нас есть диагностика и эротичные предложения прямо сейчас. да? Те, кто участвует, диагностика компании, у нас 30% скидка. Но только сейчас, потом будем работать как всегда. Подождите, а что я вам сейчас сказал? Первое сделал предложение, а второе поставил временной ограничитель а что такое временной ограничитель это скорость скорость принятия решения скорость предоставления услуги как быстро клиент получит ваш товар мы живем в век когда время это самый ценный ресурс и поэтому когда люди что-то там жуют вы ну, знаете, мне надо подумать вы понимаете что они просто убивают самый важный ресурс время с каждым годом вы будете понимать что это бесценная вещь потому что вы сейчас уже ничего не успеваете а все ускоряется, ускоряется. Через некоторое время у вас будет хаос в голове, да? У вас просто мозги задумятся, почему информация буквально каждый год как минимум удваивается, как минимум удваивается. Представляете? А мозги не резиновые. А следующее – это уникальность или унификация товара или услуги. Уникальность, если ты уникальный, да, тебя купят. Не уникальная. а чем чем армянин лучше чем грузин? Чем грузин? Поэтому уникальность или унификация, наоборот, как бы в своем продукте объединить как можно больше, э, дать, это две большие базовые части. Это же элементарная вещь. Но подождите, мы ведь продаем что прежде всего? Уникальность. Нет уникальности. Ну вот сейчас выйдет один консультант, выйдет второй консультант, третий. Кого вы будете выбирать? Который вам ответит больше на вопросов? Не факт который вам даст что-то уникальное, то, что вы сами не можете взять. Люди платят всегда за добавленную ценность в виде уникальности. Ну и последнее, стоимость товара. Поймите, если мы в ритейле, то моя главная задача, что удешевить все затраты. И, соответственно, товар дешевый всегда будет покупаться. Но другой вариант или самая достойная цена, потому что есть 5 целевых аудиторий, три из них ищут прежде всего по цене, самая дешевая. А другим нужно достоинство. Позиционируйте правильно, и ваш товар будет всегда в цене. Следующая вещь, это была стратегия маркетинга. Следующая, ну вот я вам предлагаю сразу диагностика маркетинга. Что мы делаем? Это тоже относится к вам, и вы можете сделать самостоятельно. Исследование точек контакта с потенциальными клиентами, около 40-60 точек. Окей? Анализ рекламно-маркетинговой стратегии компании. Очень важная вещь, потому что вы часто говорите о себе, о своей компании, перестаньте. Есть простое правило. Первое, найдите боль у своего клиента. Второе, надавите на эту боль, чтобы ему еще больнее стало, чтобы он почувствовал эту боль. Потом что? Как бы не предложите решение, хотя бы вначале диагностику какую-то. И когда у вас произошел первый контакт, все, продажи уже есть. То есть, поймите, в рекламе вы не продаете сделки, в рекламе вы не продаете свой продукт, в рекламе вы продаете всегда контакт. А вот когда будет контакт, дальше вы уже всегда додавите клиента. Там уже должны работать ваши менеджеры да, или какие-либо другие, скажем так, механизмы воздействия. Окей? Дальше, кто знает, что такое ROI? Возврат инвестиционных средств. Так вот я в первый кризис 2008 года, для меня он был первый кризис, потому что в 98 я его не почувствовал вообще. Вот. Я заработал свой первый миллион за счет чего? Я перестал продавать компаниям рекламные бюджеты. То есть давайте мы освоим ваш рекламный бюджет, и вы, может быть, что-то получите в конце. Значит, что я сделал? Я стал продавать конечный результат. Ну, для меня конечно, Звонки клиентов. Услуга так и называлась. Pay per call. Но вначале я заходил в компанию, просчитывал, сколько же у вас стоит клиент. Но вы делаете обычно как? Берете сумму рекламных затрат да, и делите на количество входящих звонков. не не не не не а поделите сюда, ну, то есть присовокупите отдел маркетинга. Добавьте сюда часы руководителя, которые любят креативить, утверждать и так далее. Вы знаете, какие суммы у вас входящего звонка? С ума сойдете. А вы представьте, разгильдяев, разгильдяй да, в отделе продаж посеял ваших там 20 звонков, а входящий звонок, я начинал продавать звонки со 100 долларов. Представляете, он 20 потерял. Ну, ему лень было, настроение было плохое. А знаете почему? Потому что менеджер имеет три свойства. Аудиал, визуал, кинестетик. Шикарные продажники, те, которые продают что? Визуально. У них обычно аудиальная часть вообще не развитая. Они вообще не слышат, что по телефону и как по телефону им говорят. И самое главное, у большинства людей можно развивать всего лишь три компетенции. Если вы его научите говорить по телефону, то уже наполовину он не сможет работать на встречах. Почему ресурс компетенции ушел? Поэтому изолируйте, выделяйте вот эту уникальность, берите у этого менеджера, чтобы он научился продавать. Все остальное нужно автоматизировать, мы чуть дальше об этом поговорим. Ну и понятно, что ищите более э, выгодных поставщиков рекламы. Сейчас в момент кризиса ⁇ это самая шикарная вещь. Их очень много. И попытайтесь все-таки определить, сколько стоит... PPA, да, любая акция, встреча сколько стоит, сколько стоит сходящий звонок, сколько стоит договор, сколько стоит коммерческое предложение. Но это первая воронка продаж, которая нужна для хозяина, для того, чтобы понять эффективность и целесообразность бизнеса. Без этого зачем это все делать? Потому что во многие компании заходишь, делаешь вот эту воронку и понимаешь, ребята, у вас нет будущего, но они еще кредиты берут. А вдруг? Но дальше… Автоматизация рекламной активности обязательно важна. Но я вам дам простой э, совет, как делать. Э, здесь вот есть компания Gravitel, да, там мама CRM, это не просто реклама. Это ребят самые простые с точки зрения внедрения. То есть в течение одного рабочего дня вы можете внедрить. Всем раздали телефон с Gravitel. Любой входящий звонок тут же что будет записываться в мама CRM, записываться и фиксироваться. И исходящие звонки точно так же. Вы должны учет вести коммуникации ваших сотрудников клиентов. Окей? Okay? Следующая, стратегия продажи. Четыре типа э, продаж, Вот теперь продиагностируйте себя сами. Итак, первое, ориентация на продукт. Избыток спроса, это отдел отгрузки. Менеджер-кладовщик, ну что видите, он берите, что, что не нравится? Во многих компаниях до сих пор такая вещь. Вроде бы кризис, да? А мы что? Ну что я могу сделать? Клиент пришел, ему не нравится. Я ему про это все рассказал, а он говорит, не, не мое. Есть такое? Есть такое. Но это первый уровень, самый примитивный, это неандертальский уровень. Но в России он развит очень хорошо. И самое главное, никто с этого уровня не хочет уходить. На этом уровне самая мощная затрата на рекламу. И говорят, давайте больше что? Грузить рекламы. Да? Давайте больше маркетинговых фишек. И помните, Игорь Ман очень хорошо сказал, да, это же его профессия маркетера, он зарабатывает деньги на чем? На маркетинге. Поэтому говорит, давайте сделаем из вашего отдела продаж отдел отгрузки. Для него это тема. Правильно? Почему? Потому что можно что за счет маркетинга пригнать клиента. Подождите, а вы сейчас пригоните клиенты, которые в страхе будут панически сидеть дома, которым нужно человеческое общение, снять страх, убедить в чем-то. Дальше ориентация на продажи. Это конкурентная борьба. То есть ваши менеджеры, да, специалисты. Вот знаете, техника Bosch, она, конечно, хороша, но вот наш борг. И мы что должны знать преимущества, да, конкурентные преимущества и так далее, и так далее. Но понимаете, мы все равно не работаем с клиентом. Мы впендюриваем товар. Ушло это время, вы сами приходите в магазин, вам, а давайте я вам посоветую. Шел нафиг мальчик, правильно? Почему? Потому что вот этот навязчивый сервис. Почему? Потому что он вам презентует то, что вам не надо. Сколько я телефонных разговоров прослушал, многие делают одну и ту же вещь. Клиент говорит, вы знаете, я бы хотел… И он тут же включает презентацию. Мальчики для читания, зачитывания презентации, что ли, ну что, не так, что ли? Значит, мы должны перейти на какой уровень ориентации на сегментацию? Все должно быть сегментировано. Я всегда говорю простую вещь. Слушайте, купите прокладки. И три капельки. Ну купите. Ну чего вы? Ну шикарные, надежные качества 109 9001. Почему он не покупает? Не та целевая аудитория, сегментация, везде сегментация. То есть мы должны точечно бить, хотя я в Ижевске пролетел, знаете, я говорю, купи, он говорит, 3 мало, 5 надо. Я говорю, почему? Надо ну, потому что я вместо стелек в сапоге использую, когда на рыбалку хожу. Нормально, да? Попал в аудиторию. Итак, третий уровень ориентации на сегментацию, здесь партнерские продажи. То есть я задаю вопросы клиенту для того, чтобы стать с ним вместе партнером. Для того, чтобы я его привел к цели. Помните великое выражение, по-моему, экзопери: да, что э, любовь – это никогда глаза в глаза. Любовь – это когда в одном направлении. Вот это третий уровень. Мы должны с клиентом смотреть в одном направлении. Но вы понимаете психология нашего менеджера, который привык впендюривать, и если он смошенничает, то он прямо кайф ловит от этого, да? А тут стать партнером, довести человека до его истинной цели. А тут нужно работать с чем? С мотивацией и… И, и потребности. А хотите по-русски скажу, что такое мотивация, что такое потребность? Чтобы вы э, иллюзии глишники печатали в своей голове. Так вот, мотивация ⁇ это удовольствие, а потребности ⁇ это страхи. И у человека 70% страха вначале включаются. Пока страхи, что не погасите, мотивация не врубается. А вы знаете, что эмоция это что такое? Это страх и удовольствие, правильно? Эмоция от страха и удовольствия. Чем вы управляете? Страхами и удовольствием. Подождите, а наркотик что делает? Дает кайф, удовольствие, да? Или что? Обезболивает. О. Так что получается? Большая часть людей наркотически зависимы, оказывается, в нашей голове регуляция эмоций происходит через наркотик. Если вы вызываете эмоцию, выделяется наркотик. И в зависимости от того, какую эмоцию вы вызываете, так все и будет. Поэтому есть шикарное правило, которое вы должны запомнить. То, что награждаете, то и получаете. Услышали? То есть, если э, в вашем отделе продаж случилась негативная ситуация, что вы будете делать? На ковер его, Да? Представьте, два месяца до этого мальчик вашего внимания не видел. Да? А тут его на ковер. Внимание оказали? Оказали. Какой рефлекс формировали ему? Потому что люди бьются за что? За ваше внимание. Неважно, позитивное или негативное. Главное, чтобы было внимание. Теперь он опять напортачивает. Почему? Потому что вы его на ковер вызовете. Особенно женщины любят. Она вся в Он не прав, он несправедлив", Да? Но ведь так. А мы, руководители, этого не понимаем. Когда у нас все хорошо, а, молодец, иди отсюда, да? А когда плохо, давай-ка разберемся. Мы любим копаться в этом. Это тоже система что управление. Да вот ориентация на потребителя – это тоже важная вещь. Интеллектуальное партнерство – очень сложная вещь. Но это и есть те технологии, которые используются в момент кризиса. Ну, про технологии «Алого голубого океана» сейчас говорить не буду. Соответственно, мы можем вам помочь сделать диагностику продаж и по полочкам все разложить. Окей? Okay? А Каждый из вас получит наши буклеты, поэтому не обязательно фотографировать, там все это есть Но на чем хотел бы остановиться Изучайте бережливое производство, японское бережливое производство Это чумовая вещь Почему? Потому что у них есть три му-му-му, мы называем да? Это муда, мури, мура Это те потери, которые убивают ваш бизнес Если вы распишите пошагово ваш бизнес, то вы вдруг поймете, что большая часть этапов вашего бизнеса это муда и занимаются и кто? В переводе санскрита слово так через т обозначает человек, выбравший неправильный путь. И занимаются именно эти люди. Почему? Потому что по большому счету клиент вам платит только за добавленную ценность. Услышали? Добавленную ценность. В большинстве случаев это контакт с самим продуктом или с другим клиентом-покупателем. Вот только за это. А ваши все входящие звонки? Да, там подписание договоров и так далее. Это все, что муда. Поэтому в Японии к муде очень бережно относятся. Они ее или уничтожают, или автоматизируют. А в России мы прям собаку на этом съели. Мы любим как раз развивать эту муду. Бумаготворчество, отчеты там и так далее. И чем же занимается наш менеджер по продажам? Угу. А должен? Людьми. А море Мури – это перегрузка. Перегрузка в том, что мы неправильно делаем, на скажем так, поток клиентов, неправильно управляем. То у нас густо, то пусто. Но поймите, человек, который перестает тренироваться, что у него с мышцами? Атрофируется. То есть, если нет клиентов, вы должны их в этот момент тренировать, тренировать, тренировать, тренировать. Почему? Чтобы форму не теряли. А вы что? Пока клиенты есть, а потом… Ну, клиенты есть, можно поучиться, деньги появились, да? А потом, когда клиентов нет, учиться уже не обязательно. И, соответственно… Очень важно, чтобы нагрузка на человека была равномерная. Он тогда более эффективно работает. Марафонец да, пробегает 42 километра. А если вы не марафонец, что, пробежали 100 метров, отдохнули. Сколько вы эти 42 километра будете бегать? Сколько дней? Поэтому а, вот эти три параметра в любом бизнесе должны быть урегулированы. Окей? А, персонал – важная вещь. Вы, как отче наш, должны знать вот эти вещи, прежде чем принимать человека на работу. Первое – это матричный подбор развития персонала с точки зрения матрицы Шелдона. Эктоморф, мезоморф и так далее. К сожалению, времени мало, но я могу просто вот встать и напротив каждого человека да, рассказать практически большую часть процента 80 его свойств. Почему? Только по типу строения. Только по типу строения тела, по типу строения головы. Это настолько элементарно, что каждый качок на самом деле знает. Почему? Если вы эктоморф, то есть это такой худой головастик, Придет спортзал, но ну не будет у него ни фига расти, ни мяса, да, ни жира у него не будет. И он будет спрашивать, а цикл крепца включится? А ему главное что? Детализация, процессы и так далее. Поэтому вы должны понимать, что отдел продаж – это мезоморфы, это войны, это активные ребята. Даже если сложные продажи, он должен быть тогда эктомезоморф, смешанный тип. Но если вы взяли не того, ну не будет продаж. Почему? Потому что он пока не подумает, себя не убедит, хрен он куда уйдет. У вас все горит, а он себя все убеждает. И каждые пять минут, а вы знаете, а если мы это вот не поставим вовремя, что будет? Ну что не так? А если это толстенький, да, такой эндоморф, он, он будет что? Пытаться нравиться клиенту и станет агентом влияния этого клиента вашей компании. Он будет у вас выбивать скидки. Он будет на стороне клиента. Нафига набрали? Ну, ну мы ему дали шанс. Так вот, чтобы шанса не было, смотрите внимательно. Дальше архетипы Юнга или интегрированная модель Адизиса, Хотя бы ее применяйте. Без нее бесполезно. У каждого человека есть свои, э, скажем так, возможности развития. Есть свои ресурсы и потенциалы. И поэтому не надо думать, что вы такие уникальные. Есть множество методик. У нас, например, есть 10-пальцевый метод, когда мы при помощи отпечатков выдаем вам характеристики отпечатков пальцев ваших. Чумовая вещь. Совпадение идет 90-95%. Ваша предрасположенность, что у вас идет, что у вас не идет, что работает, что не работает. Слушайте, это давно существует. Пришли, что отпечатки сделали, профиль поняли, ну что, не наш мальчик, иди в другое место. Но это же диагностика, которая должна быть у вас, потому что ну из березовой бруньки дух не вырастает. Не надо, ну давайте ему дадим еще шанс. Вот не надо играть в детство, потому что вы ломаете людей, когда даете шансы. Они не могут, и каждый день вы ему доказываете, что они неудачники. Uh, уровень зрелости персонал, ну это вообще uh, притчевоязыц, потому что uh, вы всегда ориентируетесь на кругозор человека, на начитанность. Но уровень зрелости это возможность взять на себя ответственность. Например, 70% людей называется программируемые. Программу не дал, работать не будет. Причем программа работает только под действием страха. Страха нет. Ну дайте uh, зарплату в два раза больше, например, рабочему. То есть у него, у него зарплата, чтобы не сдохнуть с голоду. Логично? Дайте в два раза больше. Что с ним будет? Напьется и больше не придет. Поэтому они всегда должны получать ровно столько, чтобы не сдохнуть. Но это что работает? Страх. Почему? У него воли нет, осознанности нет. Он живет на инстинктах. И 70% населения у нас такие, ну надо просто признать это. И мы должны что? Мы несем за них ответственность. Мы не можем им поставить план продаж. Знаете почему? Потому что он испугается и будет доказывать, что это невозможно. Потому что ему нужно поставить план действий. Почесал за ухом. Да? Нажал на кнопку. Ну еще, причем очень правильно. У нас в СССР одна ситуация была. Испытывали ракеты. И все по инструкции. Парень прошел, этот солдат, да? И ракета с ядерной головкой не взлетает. У всех шок. У всех вот просто crazy. Что произошло? Все начинают разбираться, читают инструкцию. Там нажмите на кнопку номер один, он нажимает. Поверните ключ номер два. Сделайте там, нажмите на кнопку три. Он все сделал, но там стоит запятая, предварительно нажав на кнопку 4. Вы понимаете, что они на самом деле программные, программируемые или задачные. Неправильную инструкцию напишите, кто ответственность несет. Всегда руководитель. Нельзя на этих людей да, перекидывать ответственность. Не надо думать, что они сами додумаются, потому что они грамотные ни в коем случае. Окей. И дальше привитие навыков на рабочем месте вместо обучения. Перестаньте просто так обучать. Навык формируется 21 день минимум. Значит, 21 день надо просто тупо повторять, сделай это, сделай это, так же, как с детьми. Но если вы, ну, ну я же тебе все рассказал, ну что, понял, понял, понял, У него навык не формируется, это физиологическая вещь. Поэтому 21 день, если он хочет, не хочет, 90 дней. Поэтому 90 дней вы просто прививаете навык. И не более трех навыков одновременно. Услышите, не более. А то вы что, и в СРМ его загоните, да, и чтобы вовремя на работу приходил, еще чтоб думал, да, ну, примитивно говорю. Ну, поймите, ну невозможно. Некоторые навыки что? Конфликтуют. Поэтому надо разбираться и специальным матрицам привития навыков. Ну и горизонтальная интеграция персонально тоже важная вещь. Знаете почему? Сейчас заканчиваю уже. По одной простой причине. Каждый сотрудник, который приходит, мечтает стать генералом. Это, конечно, хорошо. Но поймите, он быстро вырастает, осваивает профессию. У вас конфликт. Вам нужно его что? Горизонтально переместить на аналогичную работу. Поэтому... Все профили должности должны быть описаны. Но как? В виде клипов. Видео, клипов. У людей сейчас клиповое мышление. Они не читают инструкцию, они смотрят на клипы. И вы потратите небольшое количество времени, ну недельку потратите, и все бизнес-процессы сделайте в виде клипов. И вы поймете, что скорость первое обучения будет просто феноменальная. А второе, он не будет за вами бегать, что делать, нажми на клип номер пять и посмотри. Окей? Окей. По стратегии управления. Пять моделей управления компанией. Ни одна компания не имеет одной модели управления. В системе на разных уровнях разные системы управления в зависимости от зрелости сотрудников. Где-то должен быть какой? Авторитарный метод управления. Где-то должен быть наставничество, где-то демократический и так далее. Окей? А матрица 5D. Убейте слово «delegate». То есть делегировать полномочия. Убейте это слово. Потому что делегация полномочий происходит только от шефа топ-менеджером. Дальше идет что? Дуплицирование. Дуплицирование декомпозиция, сделай сам и так далее, и так далее. Если вы матрицу эту правильно не распишите, то большая часть ваших задач просто похерится. Не читали? Сегодня я только прочитал, что 80% поручений президента Путина тупо не были исполнены. Потому что их просто отделегировали, а там не хватило ни ресурсов, ни компетенций. Окей? персонала. Поймите, вот если прибежать и просто поделиться вот этим избыточным потенциалом со своими сотрудниками, и дать этого волшебного пинка ему, то его на пару-тройку дней понесет очень хорошо. И не надо его убеждать, вы знаете, вам надо то-то, то-то, вы заработаете. Нет, нужна ваша энергетика и уверенность. В кризис выживают те, кто четко знает, что все будет хорошо. Почему? Потому что в момент кризиса психологически ломаются все компании. Психологически рынок падает на 30%, а психологически ломается на 60%. Шикарная новая доля рынка появляется. И поэтому, если вы умеете энергомотивировать людей, вы короли. Ну и вот, пожалуйста, диагностика управления. Все те методы, которые я вам сказал, да, они применяются здесь. И у вас есть шанс это все взять. Ну и последней автоматизации даже говорить не буду. Коллеги, начните с самого простого. Если у вас бизнес-процессы не формализованы, забудьте про CRM-систему. CRM-система – это что? Помощник, когда уже понятно, какие бизнес-процессы. А вы начинаете часто что? Вначале брать, потом писать. Поэтому, пожалуйста, лучше закажите у профессионалов бизнес-процессы, потом оптимизируйте, потом выберите, потому что типажей. Вот там девушка классно сказала, да, я офис 21 пользуюсь, она мне не нравится. А я не знаю, какие цели и задачи у вас стоят. В зависимости от целей и задач мы подбираем CRM-системы. Их так много, вы не представляете. Но поймите, CRM это просто взаимоотношения с клиентом. А вы сюда бухгалтерию нафиг привязываете, документы оборот начинаете привязывать, да? Что еще начинаете? Там маркетинговые исследования. Это уже не CRM, это уже другая вещь. Поэтому четко поймите, что вы хотите, окей. Okay? Ну и внедрять нужно поэтапно. И на разных уровнях сотрудников внедрение CRM-системы происходит по-разному. Например, на нижнем уровне нужны только дневники первые три месяца, чтобы они научились туда что, вбивать активности. Если вы им там еще какую-то функцию добьете, не будет они работать, они будут бойкотировать. И постоянно говорят, она виснет у нас. Что, не так, что ли? Да потому что внедрять надо тоже правильно. Окей? Ну вот вам воронка продаж одна из. Да, воронки продаж нужны. Но смотрите воронка продаж. Помните, вначале я говорил, заказчик, клиент, сделка, зона убытков. То есть вам нужно не действие сотрудника контролировать. Это примитивный уровень. Не понимает, сколько стоит у вас входящий звонок? Это, само собой, разумеется. Вы должны научиться работать с клиентом, как у него статус меняется, как он теплеет к вам, как он более лояльным становится. И самое главное, вовремя его не упустите. Ну и диагностика, автоматизации, я тоже здесь написал, но мы можем это пройти. Ну и последнее. Весь мир строится на лидерах. Историю пишут первые. Поэтому если вы строите компанию, то вы прежде всего должны сделать первый круг лидеров, потом второй круг лидеров, третий и так далее. Бережливое производство, например, это что? Лидерство на рабочих местах. Нет лидера, нет двигателя, который ведет за собой. Лидер берет ответственность. Вы не можете взять ответственность за всю компанию. Свою ответственность нужно что? Делегировать, разбить. Окей? Поэтому 8 типов лидера нужно знать. И знать, какой лидер вы. Почему? В зависимости от вашего типа будут разные системы управления. Вы по-разному управляете. По-разному ценности будут. Поэтому архетип ваш очень важен. Ну и конфликтология как метод управления. Перестаньте на работе. Заглаживать конфликты Конфликт это и есть двигатель Но не личностный, а функциональный Двигатель развития вашей компании Тот, кто умеет управлять конфликтом Тот уп... является управленцем Если между вами не будет конфликта Я вами не смогу управлять Поэтому нужно изучать не техники ласковых переговоров А техники что управление конфликтологией Четыре базовых типа мотивации Знать наизусть и давить С первого взгляда надавил Давно Родители живы? Давно звонил? Позавчера? А вообще часто звонишь? А совесть есть? А ты деньгами их снабжаешь? Понятно. Они тебя скормили, споили, а ты... Не, братан, так нельзя, нельзя. Все? Вот, пожалуйста, одна болевая точка. Теперь я навязываю ему чувство вины, а потом ему что? Боль делаю. А потом после этого я ему говорю, слушай, давай сделаем так. У нас есть программа для родителей, страхования. Подпиши. Он подписал, он уже в кредите сидит. Теперь что, на работу будешь бегать? Конечно, надо что, долг закрывать? Логично? Логично. Окей. И все, последнее. У нас две компании. Первая компания – это Захаров АГ. Это тренинги. Их порядка 250 часов. Да? И вторая компания – Захаров Консалтинг. Только сейчас у вас есть возможность да, 20% получить скидку на тренинги. Самые уникальные, которые просто разрывают мост. Там технологии те, которые вы не встречали. Это в основном квантовая психология энергетика и после этого гарантированный результат ребята бегут ой-ой-ой-как и вторая вещь это диагностика диагностика вы можете однодневную диагностику взять или у вас есть возможность получить не просто диагностика а получить в конце бизнес-план на три месяца что нужно сделать и кому нужно сделать для того чтобы увеличить продажи как минимум на сто процентов для того чтобы мотивация персонала увеличилась на сто процентов okay?